С вами интернет-магазин Инструмент-центр. Сегодня у нас идет обзоре профессиональный набор инструмента от компании Джонсовой на 77 предметов. Код товара по каталогу S04H522477S. Набор на 77 предметов. Наборы Джонса это профессиональный инструмент, который выдерживает высокие нагрузки. Имеют также пожизненную гарантию данный набор. И еще один плюс, это взаимозаменяемые части набора, то есть, допустим, трещоточные механизмы отдельно вы можете приобрести. И э, также замки кейсом также продаются отдельно, если вдруг замок у вас поломался. Хотя надо постараться, чтобы его сломать. Э, поставляется набор такой картонной упаковки. Э, важная информация на наборе, это пожизненная гарантия указывается, профессиональный инструмент. Указываются награды инстру... инструмента Джонс С обратной стороны у нас комплектация набора и где набор заталкивается – Это остров Тайвань. Такая прокладка между крышками идет кейса, чтобы инструмент не прибежал во время переноски. В наборе две трещотки, два рабочих квадрата, 1 четвертая дюйма и 1 вторая дюйма. Трещотки силовые, на 36 зубьев, длина трещотки по 1,2 дюйма, у нас 270 мм, рукоятка резиновая идет, надпись на рукоятке «Джонсвей». Имеется флажковый переключатель, право лево переключение, быстрый сброс головки и также фиксируется головка на самой трещотке. Одели, и она у вас держится, пока вы не нажмете, не утопите кнопку до конца. Длина трещотки 270 мм, здесь трещотки в данном наборе подлиннее, обычно стандарт это 250-255 здесь трещотки длиненные 270 Трещотка под 1,4 дюйма, длина 140 мм. Также имеется флажковый переключатель на 36 зубьев. Молоток, вес его 500 грамм длина 320 миллиметров. ручка здесь деревянная как указывается на рукоятке это орех и также надпись jonesway и номер по каталогу номер по каталогу это есть каталог jonesway в электронном виде или бумажном и по этому номеру вы можете найти данный молоток то есть это указывает что наборы ори оригинальные почему мы постоянно говорим о номерах и указываем что написано на головках это подтверждает оригинальность Поэтому по этому номеру можно найти данный молоток в каталоге. Две светочные головки 21 мм и 16 мм. Внутри имеют резиновый станок. Весь инструмент э, подписан. То есть если это удлинитель на кейсе написано 1,2 мм 250 мм и что лежит в данной ячейке. Отверточная рукоятка длина 150 мм. Можно подсоединить сюда трещотку, есть такой вот квадрат сверху или допустим вставить сюда вороток. Получаем такую конструкцию. В зависимости уже где вы будете применять. Применяется отверточная рукоятка с адаптером. Вот такой адаптер подбитый есть. И наборы бит. Общее количество бит 18 штук. Они. Извлекается из набора, в таких вот пластиковых боксах идут. Биты. Есть здесь торкс есть шестигранные, шлицевые и биты крестовые. Получаем отвертку. И также вы можете применять ее с головками под 1,4 дюйма. Это для труднодоступных мест, можете подлезть, где недоступно трещоткой. Далее удлинители. Под одну четвертую у нас два удлинителя 150 мм. и маленький 75. 150 это гибкий удлинитель для труднодоступных мест. Под одну вторую также два удлинителя 250 длинные и 125 мм. Также, видите, номера есть, в которых вы можете найти удлинитель в каталоге Джонсой. 250 мм mm удлинитель также можно применять как Т-образный вороток. Вот. Нажимать, там, срывать гайки. Этот адаптер можете также использовать для перехода с 3 восьмых на 1 вторую дюйма. использовать головки из набора, у кого есть отдельно трещотка. Два кардана под одну четвертую и под одну вторую. Карданы здесь на винтах. Тоже плюс, потому что они будут разборные. Набор G-образных ключей шестигранных. Три ключа. И теперь головкам в наборе шестигранный профиль, в наборе шести... головки короткие. И длинные, но длинных тут 4 штуки, поэтому кому нужен дополнительный набор длинных головок и часто работать, это придется докупать отдельно еще головки длинные. Нету здесь также головок торкс. 1,4 дюйма у нас здесь идет 9 головок и под одну, вторую дюйма у нас 13. По размерам самая маленькая у нас в наборе идет, начнем с 1,4, это 4 мм головка. И самая большая под 1,4 дюйма у нас 12. 1 1,2 дюйма 12 мм, самая маленькая, то есть две головки имеем на 12. И 32 мм, самая большая головка. Без головки 227 грамм, то есть тяжелая. Ну и надписи, опять же, Джонсовый, номер по каталогу, CRV. Это матья затопления, хромвонадевая сталь 32 мм. По средней головке имеется такая вот ребристая насечка. Сверху глянцевое покрытие защитное и снизу идет матовое. И головки также подписаны на кейсе. По размерам. В верхней крышке у нас набор комбинированных ключей. Идет общее количество 8 штук. По размерам 8 мм самый маленький, потом 10, 12, 13, 14, 15, 17 и 19 ключ. Плоскогубцы и клещи. Клещи у нас 340 мм. Это переставные. И плоскогубцы здесь идут 200 мм. Рукоятка пластиковая, накладки. Вот внутри. защелкивается хорошо в верхней крышке. Даже клещи вот с трудом. Это хорошо, потому что инструмент не будет выпадать у вас. И отвертки. Пять отверток у нас. Две шлицевые. Они идут красные. И идут крестовые, синие. тут На рукоятках надписи свой Номер по каталогу также отвертки имеют. И размер самой отвертки шлица. Материал здесь резина, но тут скорее да, больше похоже на какой-то силикон, знаете, силиконовые такие накладки, если что, когда трогаешь, тут вроде вроде резина плотная, но приятная, на ощупь такая. Пять отверток здесь. По комплектации все. Кейс состоит у нас из двух частей. Без Виз видите, соединяет две части. Кейса запирание на Черные защелки пластиковые. Пробуем закрыть. И инструмент весь держится хорошо в верхней крышке. И теперь закроем набор. Закрывается без лишних усилий. Вот. Все легко. Качественный пластик и крышки хорошо прилегают друг к другу. Надпись «Джонсвей» идет на верхней крышке. По габаритам ширина 46,5 см, длина 34 сантиметра, высота кейса 8 и вес 7,7 кг. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Приобретайте наборы в нашем интернет-магазине и получайте хорошую скидку при покупке. Спасибо. До свидания.